Если, если вернуться к Александру Александровичу, да. он, с одной стороны, не воевал, не воевал, и, возможно, это был единственный, поправьте меня, или, или единственный. Единственный, единственный российский монарх, единственный. при котором Россия сохранила мир во время его царства. Да. Ну, ну Петр не... III царство уменьшил. 10 месяцев, Месяц. Месяц, да, да. да. То есть э, с 1981 э, до 1993. 90... С другой стороны, такие высказывания. У России два союзника. Ар... Армия и флот. Да, вот армией и флотом он занимался. Весьма, весьма целенаправленным. И флот России при нем стал третьим в мире военный флот по тонажу. А по возможностям боевым орудия? По возможностям боевым мы полностью соответствовали флотам первому английскому и второму французскому. Наш броненосный флот во многом строился в... В Англии и в Штатах, потому что нам не хватало своих мощностей. Но при этом и свои предприятия развивались? Развивались, да. Развивались. Ильич, в личной жизни образцовой семьи личной жизни образцового семенина, очень верующий человек, верующий искренне, а не показным образом. Не затронутый атеизмом и всяким материализмом, позитивизмом, можно так сказать, что Конец века это уже торжество позитивизма. То есть Спенсер и Конт, они провозгласили, что 20 век будет веком науки, и наука решит все проблемы человечества, включая социальные. Да, был такой. Был такое. Был такое, был такое милое поветрие мировой философии. Да. Он не был затронут этим торжеством материализма нисколько. Образцовый а семьянин. Я бы сказал, человек... Вы знаете, я, по-моему, говорил вам, что он был очень... Не он сам, а его персона, так сказать, отраженным светом, очень была частым гостем на... В страницах знаменитого английского исторического журнала «Панч». Так вот, при всем желании англичан вот, создать какой-то вот, какой да, какой отрицательный такой образ, именно как человека, не как государя, это было создано. Это нависшая угроза над Европой. Это претензии на захват, Балкана, проливу, но ничего нового. Но если Панч очень четко находил всякие личные слабости у иностранных, и не только у иностранных, а подчас и у своих политических деятелей, то здесь, здесь они успеха не имели. Его. Основным недостатком как правителя, я считаю, даже не его неоправданную контрреформаторскую деятельность, которая при нем проходила, хотите, потому хотите, что она была она, была, она была, она была на, на, движением в разных все-таки направлениях. А, сейчас я скажу, что я имею в виду. Я считаю, что главным недостатком Уже. его правления было то, что. Будучи могучим харизматиком, он же видел, что его дети не харизматики. И так как он, они управлять не смогут. Надо сказать, что в отношении детей он был весьма своеобразным родителем. Он много занимался своими детьми. Как положено хорошему семенину, и хорошему отцу. Но мальчиков воспитывали, как считал Николай, и как я с ним согласен, третий случай, чтобы я был согласен с Николаем Александровичем, в излишней строгости. Мальчиков воспитывали очень строго, то есть это очень жесткий режим дня, очень ранние подъемы, много гимнастики, много закалки, весьма ограниченный и такой простой рацион. Не думаю, что это как-то связано с это то есть, что это могло послужить причиной чехотки Георгия, но Георгий умер в возрасте 28 лет от чехотки. Николай вспоминал свое детство как суровую школу жизни, а девочек баловали. Так получилось, что две дочери дожили до... 1960 -го года, 1960 -го года, обе умерли в Лондоне. Ксения умерла в Лондоне, а не помню, где умерла Ольга. Они благополучно уехали с матерью. Ксения, она уехала с матерью, и она потом перебралась в Англию. Жила в Англии и умерла в 1960 году. А Ольга, которая.. Первым браком вышла замуж за герцога Одельбургского. Она развелась с мужем. Муж был гомосексуалист. Она с ним развелась и вышла замуж за человека просто-напросто из дворянской семьи. Капитана Куликовского, да. Она с ним уехала сначала в Данию, а потом они эмигрировали в Соединенные Штаты. Занимались там фермерским трудом, и он умер уже в возрасте, по-моему, 7-6 лет от травм, полученных еще в молодости. У него были тяжелые травмы позвоночника, там же в Соединенных Штатах. Их сын был главным, так сказать, претендентом на сравнение его ДНК с ДНК Николая, когда нашли якобы семью Николая. Ну, неизвестно, кто там похоронен в соборе Петропавловской крепости. Итак, в 1986 году мы произвели демаркацию границ России и Афганистана, и этим закончилась история Средней Азии. Англичане смирились с тем, что Средняя Азия ушла. Они, конечно, были крайне недовольны тем, что Россия получила свой собственный хлопковый район. Хлопок Средней Азии весьма невысокого качества. Лучшим в мире считается египетский хлопок. Из него, кстати говоря, до сих пор делают фунты стерлингов. К тому же хлопок – это, во-первых, сырье для текстильной промышленности, это сырье для выработки высоких сортов бумаги, в частности, бумаги для печатных денег. И кроме того, хлопок... Почему это так Англия была недовольна? хлопка от порох. Артиллерийские и морские пороха – это хлопок. И поэтому у нас в Советском Союзе больше половины хлопка уходило на порох. Таким образом, надо сказать, он не вел военных действий, но два союзника России – флот и армия. Флот, я говорю, он стал третьим. Тогда Соединенные Штаты еще не приступили к строительству океанского флота. Они считали, что им не нужен океанский флот, потому что, собственно говоря, им нет кого обороняться. Большого флота они не строили, а вот после Испанско-Американской войны 1998 -го года и после того, что они отобрали у Испании Филиппины, они начали строительство океанского флота появилась военно-морская доктрина Соединенных Штатов, которая привела к тому, что флот Соединенных Штатов стал больше английского. Это произошло уже в ходе Второй мировой войны, когда в отличие от англичан, американцы выбрали правильное направление кораблестроения. Они выбрали, да, они выбрали авианосцы, и авианосцы стали главным и Тактическим, и стратегическим оружием на море. Это позволило им бомбить Японию с большого удаления от нее. И это позволило им доставить на Нагасаки и Хиросиму атомные бомбы. Но вернемся опять-таки к Александру Третьему. Так вот, я говорю, что он должен был понимать, что из его троих сыновей, ну, во-первых, Николай Старший, а во-вторых, что чрезвычайно важно, Георгий был еще менее, а Михаил вообще не был способен никакому государственному управлению и оставлять именно их как самодержцев всероссийских без опоры на какую-либо хотя бы законносовещательную власть, как говорил глава правого земского крыла Дмитрий Николаевич Шипов, наш лозунг ⁇ славинофильский ⁇ «Царю власть народу мнения. И, безусловно, он отверг проект. Лорис Меликова о создании законосовещательного собрания, то есть Совета уполномоченных. Но, как это не называй, варианта два. Либо законосовещательный орган какой-то при царе, либо законодательный парламент, ну, который и стал вот, Государственной Думой, так стало называться. И вот это непонимание того, что дети не смогут, они не обладают вот этим каким-то непонятно на чем строящимся авторитетом, потому что харизму же никогда не, невозможно совершенно определить. Невозможно. Вот. Или, или а, она есть либо нет. Да, но вот потом, вот сейчас ведь харизматиков ну, абсолютно нет в мире. А поглядите, современниками были Сталин, Гитлер, Деголь, Черчилль, да, Мао, Франко. Это же чистой воды харизматики. А, а Рузвельт? Рузвельт скорее нет. Все-таки он человек вот этих вот демократических рамок. Как говорил Черномырдин наш знаменитый златоуст на конца столетия, вот, он говорил, в харизме надо родиться. Ну, действительно так, в харизме надо родиться. А определить, вот она же у, у, у всех разная, как, я не знаю, не помню, рассказывал я, там про Черчилля и Тегеран, как Черчилль пишет в своих воспоминаниях. И я понял, Пишет он, Сталин нарочно опаздывать на каждое заседание. Вот на две минуты, но опаздывает. И он входит, и мы все встаем. И я так разозлился на себя, пишет Чешусь, что это такое? Что я ему, мальчик в классе, что ли? Я, премьер-министр, главнокомандующий силы милиции. Я воюю с Гитлером с 1939 -го года, он перечисляет там своих воспоминаний, свои обиды. Ну, что я-то один воевал против Гитлера, а он был его союзником. Ну, он, конечно, понимал, что он очень сильно проиграл из-за того, что Розвельт остался жить в Советском посольстве. И понимал, что неизбежно они говорят один на один, и он это не слышит, и нервничал за этого ужасно. И это я принял решение. На вечернем свидании он войдет, а И он опять опоздал. На пять минут, но опоздал. Он вошел, все встали, и я встал. столкновение вот. Друг... двух харизматиков. И сердце говорит, ну вот... как, как это все понятно? Все встали, и я встал. Поэтому он принял решение не вставать. Да. Ильич, а О -о -о. как вы считаете, да. в России времен Александра Третьего еще не поздно было запускать процессы формирования конституционной монархии. Ну, запускать Я думаю, что нужно было, конечно, что самое время было создавать законосовещательные орган. Я понимаю, что для Александра, для Победоносцева, для Каткова, это все была неуносимая мысль о том, что этот орган когда-то получит законодательные функции. Вот для них эта мысль была невыносима. Извините. Да, победа Катков, Михаил Никифорович, очень влиятельный публицист, редактор и владелец потом московских новостей. Можно да, конечно, для ради этого и принесено радость. Спасибо, у меня есть. Они были и гейнами, и сторонниками и самодержавия. Да. Но э, земский собор, как всесословный орган, но он уже напрашивался в этом развитии. Огромная империя. Ну, совершенно очевидно, что ни, никакого самодержца, ни при каком его таланте, уме, государственных способностях. но ну, не хватает на это государство, что, во-первых, должно расширяться местное самоуправление. На мой взгляд, самым слабым местом Александра Третьего, как императора Всероссийского, на мой взгляд, самым слабым местом было то, что он... Был представителем сословия, а не сословий. Он не хотел даже смотреть на факты. Уже в его царстве количество офицеров не дворян сравнялось с количеством офицеров дворян. Уже в его царствовании больше половины генералов русской армии были не дворяне. Генерала. Генерал, да, Генерала. надо было делать из этого вывода, но, но не, не удерживало дворянское сословие уже власть нигде, ни во Франции, ни в Германии, э, ни в Англии, уже не было власти сословной дворянства, уже это первое сословие, оно неизбежно должно было уступить часть власти, да, конечно, в Англии была палата лордов, во Франции была палата перов и так далее и тому подобное. Но все это говорило о том, что дворянство как сословие слабеет, и что сословный строй уже себя изжил. Конечно, Николаю уже было пора отменять сословие, но он этого не сделал, поэтому... Можно сказать, что лично удачное царствование, оно не обещало удачного продолжения. Да, вот что самое главное. Что касается внешней политики, то наша внешняя политика, она пошла неправильным путем еще при Екатерине. Нам не нужно было связывать свои судьбы с Закавказьем. Не знаю, на что польстилась Екатерина, что для нее была эта Грузия. Не знаю, понимала ли она, что путь в Грузию ведет через Дагестан и Чечню и так далее и тому подобное. Но мы получили ненужную, абсолютно непродуктивную э, кавказскую войну, которая длилась с 17 по 64 год. Взяла в России и кровушки, и сил, и денег немерено. Чем мы добились? Плохо подчиненные мусульманские племена вошли в Российскую империю. Они как вошли, так вышли. Без конца какие-то восстания, заговоры, противоправные действия. Нашим нормальным движением было движение в сторону проливов, а не в сторону Кавказа. Нет там ничего такого, кроме ботинской нефти. Но вот эту полоску и надо было, надо было отжать Горцев от, от моря. Что было вполне достижимо без этой гигантской э, кавказской войны. Крымская война была грубейшей ошибкой Николая. А вот начинал он абсолютно правильно. Русско-турецкая война 28-29 года, несмотря на свою скоротичность, породила неслыханное, до толи сближение России с Турцией. И Киселев неоднократно это отмечал и говорил, что я действую в полном согласии с турецкими властями, что они готовы у нас учиться, что те территории, которые передают нам турки, я разрешаю им оставаться там, руководителям этих территорий, бывшему, разрешаю оставаться. И они говорят, мы хотим у себя ввести ваши порядки, и таким образом, вы страна очень многих народов и национальностей. Мы хотим взять этот опыт и воспользоваться этим, потому что они уже понимали, что той прежней власти, единоличной из э, Константинополя, Стамбула, которая э, была при Сулеймане великолепном, ее уже просто не может быть. Что Нет. на местах везде идет национальная освобож... так сказать, идея национального. Ну, возрождение, скажем так, и все такое, и на Балканах, и в Северной Африке. К началу века наш хлебный экспорт, то, на чем держалась вообще империя, на 20% шел через Балтику и на 80% шел через проливы. Вот вам и окно в Европу, кстати. Вот вам и окно в Европу. Вот Понятно. И во время Балканских войн 1911-1912 года Турция, которая была участницей и первой, и второй войны, она закрыла проливы, закрыла для мореплавания вообще, и мы несли гигантские убытки. И отсюда появилось выражение русского крупного капитала «пора пол положить в карман ключи от собственного дома». Проливы – это были ключи от собственного дома. Вот проливы должны были быть центральной э, задачей русской внешней политики. Проливы могли в наших руках оказаться при том, что мы могли пойти на не захват проливов, как безумно раздражающие всех, все великие державы и, разумеется, Турцию, а на совместное управление проливами с Турцией, на установку наших береговых батарей на обоих проливах, на создание там русской зоны, подобной зоны Гибралтара, ну не обнаружена Англия, до сих пор Гибралтар, испанцам она признает то что это испанская территория но даже не подписывает никакой договор об аренде а просто не отдает и все есть. то есть во всяком случае ввести контроль и не позволять турции закрывать проливы для русского торгового мореплавания и не разрешать никаким военным кораблям кроме турецких и русских входить в черное море такой же режим уже существовал его надо было восстановить с тем, что Турция не имеет права запрещать, она может закрывать проливы для любых торговых судов, кроме русских. Вот что должно было быть целью нашей политики еще со времен Екатерины II. Екатерина как фантастический везунчик, она, естественно, проливы бы получить не могла, но очень сильно продвинуться в этом направлении она могла. Две победоносные войны с Турцией, отказ Турции от Крыма, благоприятный для русских режим проливов, и если бы силы не уходили туда на ненужное направление на Кавказ, а все бы уходили в этом направлении, давление на Турцию по линии того, что либо вся Европа, все европейские владения Турции постепенно, она их утрачивает, либо она допускает русских к регулированию плавания через проливы, это была бы правильная генеральная линия. Во времена Александра Третьего это выбор союзников в Европе. Александр Третий, как все русские, был возмущен поведением Бисмарка, в 1978 году, во время Берлинского конгресса, когда Бисмарк обещал себя вести как честный маклер, а повел себя как маклер абсолютно нечестный, и занял проанглийскую позицию. И половина достижений России в русско-турецкой войне 1977-1978 года, они пошли прахом. И все благодаря Бисмарку. Понятно, что Бисмарк мстил за свое унижение 1975 года когда он уже все приготовил для войны с Францией, когда они уже посчитали, что они у Франции еще отнимут, посчитали все барыши и сколько они с нее возьмут и так далее и тому подобное, Александр II на перроне Берлинского вокзала сказал, что войны не будет. Все. Бисмарк это забыть не мог. После смерти Александра II в Европе, естественно, ничего не изменилось, и Бисмарк, был целиком и полностью настроен его главный, у него была маниакальная идея, слабое место очень сильного политика, очень сильного, но слабое место маниакальной идеи, никогда политику нельзя иметь идею фикс. У него была идея фикс, вторая война с Францией, окончательное поражение Франции, и Франция будет находиться в такой зависимости от Германии, что Германия станет господином не только Центральной, но и Западной Европы. Ситуация эта абсолютно не устраивала Англию, потому что Англия всегда говорила, что в Европе должны быть качели, а мы будем думать, на какую сторону весов положить свою гирьку. Вот и здесь главный вопрос, который сейчас, конечно, уже разрешен быть не может, хотя споры по этому поводу. Они идут, и они такие. Они франкофильские и германофильские. Преобладающей линией традиционно стала франкофильская, что правильно Александр III сделал, что он заключил союз с Францией, и это чрезвычайно ограничивало возможности Германии. Я думаю, что это роковая ошибка в международной политики Александра Третьего. Что мы теряли от войны, которую он, как и отец его, тот сделал в 1975 году это, сказал, что войны не будет, а в 1987 году Александр III сказал, что войны не будет, и войны таки не было. Что мы теряли от господствующего положения Германии в Центральной и Западной Европе? А ровным счетом ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Потому что это была не зона интересов России. Потому что это была не зона интересов России. А. Потому что, получив Германию хозяином Центральной и Западной Центральной Европы и Россию как ее главная оппозиция, Все мы должны это. были помнить, а мы это знали, что Бисмарк говорил, что мы главный внешнеполитический за рук всем будущим руководителям Германии. Никогда не воевать с Россией. Отношения с Россией, писал, могут быть бесконечно плохими, но никогда мы не должны воевать с Россией. Они должны быть плохими ровно в такой степени, которая разрешается другими методами, кроме войны. В конце 80-х годов между Россией и Германией отношения были весьма плохими. Шла таможенная война. Бисмарк своими заградительными пошлинами добился того, что немцы стали ввозить зерно из Америки, а не из России. Ну, речь идет о пшенице, конечно. То есть половина зерна они получали из России, это была рожь. Половина зерна из Америки, это была пшеница. Это не мешало русским самодержцам ездить в Ну, Это совершенно не мешало. Нет, это были таможенные дела. Но Александр, именно Александр III, был инициатором резкого повышения таможенных пошлин в России на немецкие промышленные товары. Они поднимались... Трижды, причем последнее повышение было, ну, просто убийственным для немцев. И свято место пусто не бывает, тут же появилась Бельгия. Бельгийский электрический трамвай и масса других бельгийских компаний. Нужно было весь этот протекционизм, который проводил Александр III проводил очень твердо, его нужно было просто китайской стеной отделять от внешнеполитических интересов и расчетов. Само по себе то, что мы неизбежно должны были вмешиваться в немецко-французский конфликт, который все время вот-вот-вот уже ставил у нас в совершенно невыгодное положение. Мы должны были вступать в крупную войну очень крупными силами, союз с Францией предполагал, что мы выставим против немцев половину от того, что выставит Франция, а Франция собиралась выставить миллион триста тысяч человек, то есть мы должны были выставлять шестьсот пятьдесят тысяч человек. Вот вопрос то главный внешней политики, он же всегда, от него уйти нельзя, а ради чего? Ради каких таких наваров? Камень, ну, камень, и, между мистец. прочим, когда в 1991-1993 году заключался этот чертов союз с Францией, Россия не ставила по непонятным для меня причинам и для всех германа-филов, сторонников союза с Германией, Россия не ставила вопрос о проливах. А почему это был главный вопрос нашей политики? Вот тогда и надо было его ставить. Так, вы будете сторонниками, когда Россия потребует себя контроля над проливами, вы с нами или вы будете нейтральны? Если нейтральны, мы не заключаем с вами никакого союза. Нам нужна абсолютно твердая поддержка в вопросе о проливах. Александр Горчаков уходит. Горчаков старый, Горчаков великий. Горчаков действительно человек, поработавший для России во всю мощь своего очень крупного внешнеполитического таланта, Грюшков уходит, и Александр назначает министром иностранных дел ГИРСа. ГИРС – сторонник союза с Германией. Катков – категорический противник ГИРСа. Победоносцев старается внятно не высказываться о перспективах того или иного союза. Катков предпринимает атаку за атакой на ГИРСа, Александр Теть этим атакам не поддается и даже был вынужден делать Каткову строгое предупреждение, да, и Советом Герстон не следует. Вот здесь непонятная, действительно непонятная и роковая ошибка. Когда мы исходим из союзов, сотрудничества с кем-то, то мы, естественно, это, если не это люди, которым мы не применяем, ну, наши близкие выгодно или невыгодно. Мы исходим из соображений выгода и невыгоды. Во внешней политической сфере это еще более жестко правило должно применяться. Нет, и здесь нет дружбы, есть Конечно, есть интересы и все подсказывало, что Германия настолько заинтересована в нас, как в нейтральной стороне в франко-германском конфликте, что она согласится на наши требования. А требования, вы понимаете, они все те же самые. Про Балкан, с которой должна уйти Австро-Венгрия, и про проливы. И я думаю, несмотря на приверженность Берлина к Вене, Вены к Берлину, на общее германское происхождение ведущей нации в Австро-Венгерской империи. Тем не менее, интересы Германии, они требовали нейтральной России. Тогда бы в 1987 году действительно Бисмарк разобрался бы с Францией. Германия надолго бы завязла в европейских делах и в улаживании своих отношений с Англией. Это была бы вечная тема. Вот. и на качели бы уже тогда смотрела Россия Совершенно. на такую гир... во, во, во, во. во, во, во, во а бы никогда не смирились с и ни в Германии. а, и а это, это отсутствие этого франка русского союза поставило бы нас просто, что называется, в невыносимо выгодные условия в четырнадцатом году. Воюйте, ребята, воюйте, как говорил Трамп. На, наша задача, чтобы это длилось дольше, чтобы их больше перебили друг друга. Что произошло конкретно на секунду экскурсии в Первую мировую войну? В 16-м году немцы, в 15 году они пытались вывести нас из строя, из войны, выбить своим великим наступлением. Великое отступление русской армии и потеря всего кадрового офицерского состава, практически на 90% был выбит кадровый состав не привели к выходу России из войны. И в 16 году немцы решили перенести все усилия на Западный фронт. Они решили взять Верден, главную французскую крепость, разрезать французский фронт на две части, и Верден открывал им дорогу на Париж. Битва за Верден была прозвана во время Первой мировой войны Верденской мясорубкой – под Верденом только убито было более миллиона человек. Хроника Содействие. тех времен любила показывать вот эти вот похоронные поля под Верденом. Это вот до горизонта идут эти кресты. И когда немцы такие взяли предкрепостные укрепления Вердена, то французы и англичане были в полной катастрофы военной. И они сказали... Николай, как-нибудь, вот какое угодно, вот хоть на карачках, но крупное наступление на Восточном фронте, но отвлеките силы из-под Вердена. И тогда министр иностранных дел России Сазонов и сказал, а вы это, вы что-то все никак не подписываете бумажки про проливу, Будьте любезны подписать, что после войны Константинополь и оба пролива переходят в руки России. Под ее полный контроль. Подписали? Подписали. Подписали. А когда русские провели, они не ожидали, что мы проведем наступление такого масштаба, но это так называемый Брусиловский прорыв. И там произошла такая вещь, что мы за полтора месяца взяли пленных 420 тысяч. То есть половина австро-венгерской армии, она просто они полками сдали. 12-й полк чешский перешел со знаменами под барабанный бой на русскую сторону. И сказали, можете ставить нас в линию, в линию да, мы готовы. Катастрофа была такая, что... Автор Венгрии сказала Германии, что ну, ну, либо вы его держите, либо мы выходим из войны. Все, мы не можем, все, у нас нет сил. У нас дыра во окрончике в 250 километров. Сжигать нечем. И немцы взяли войска, и взяли именно из-под Вердена. Верден стоял. Ильич, если вернуться к нашему герою. А так вот... вот, я считаю, что наш герой Герашев... ошибся. Надо было выбирать германскую ориентацию. У нас с немцами была самая большая торговля. У нас с немцами были давнишние династические связи. У нас с немцами были старые культурные связи. Мы из Германии взяли свои системы образования и так далее и тому подобное. И кто сейчас главные наши торговые партнеры? Опять все те же немцы. Не говоря о том, что этих кошмарных двух мировых войн бы не было. Прихлопнули они французов и все. По Англией бы они разбирались? Ну уж только без нас, только без нас. А нам нужно было ждать того момента, когда наша армия могла бы стать решающим аргументом в решении наших внешнеполитических проблем. И, за, и заниматься своими внутренними вопросами. Конечно. Еще Павел сказал. Павел Петрович был совсем не глупый человек, а клеветной советской истории. Он сказал, наша. Территория настолько громадна, нам ничего уже больше не надо. Нам надо заниматься устройством наших внутренних дел, нашего хозяйства прежде всего. И был абсолютно прав. Ильич, а вот еще в личном плане алкоголь? Ну, любил. любил. Много любил. Любил. Изобретение да. фляжки. Ну, да, да, изобретение фляжки. Ну, как вам сказать, знаете, эта традиция, что называется, клеветы на российских государей, она пошла от недоброй памяти Михаила Николаевича Покровского, первого историка-марксиста и основателя исторической советской науки. Как это все представлялось? Пришла новая власть, которая свергла, а потом и убила царя пришла нелегитимным путем в ходе гражданской братоубийственной войны. Династия Романовых постаралась выстроить такую историособскую схему, что династия Рюриковичей окончательно выдохлась, и то, что она пресеклась, и это счастье было для русского государства, потому что к власти пришла такая замечательная династия, как династия Романовых. Романовские историки и создали такую схему, начиная с Карамзина. Кстати говоря, если говорить о том, вот Пушкин говорит, что Карамзин, вот он показал русским людям, что у нас тоже была история, что у нас тоже было Отечество и так далее, и тому подобное, но Карамзин вовсе не был первооткрывателем русской истории. И если говорить о первом нашем систематическом историке, то им был Василий Иванович Татищев. Но Татищев оказался неугоден. Он сильно выбивался из романовской схемы. А Карамзин нам показал, что Иван IV, После смерти Анастасии в 1560 году совершенно очевидно безумен. Федор Иоаннович слабоумен. Он слабоумен, но если посмотреть на документы, которые остались, то он слабоумен весьма своеобразно. Его не интересовали государственные дела. Так бывает с государями. Баварское правительство признало сумасшедшим Дюдвига II, но... В общем-то он э, был строительным замком, как известно, <куда>, куда и подевал всю баварскую казну. Но вот вопрос, как он был безумен, но ну, не интересовали его государственные дела, его интересовали замки. Он хотел построить замок своей мечты и извел на это все государственные деньги. Но его интересовали дела церковные. Он был весьма начитан в этом отношении а тогда других книг то вообще не было то есть он был весьма начительным человеком вот такой странный весьма нательный слабоумный а б то что он ведь занялся он поставил на управление государственными делами очень умного человека своего ближайшего родственника своего шурина бориса гудунова но он занялся сам лично вопросами устройства московского патриаршества. И Саки устроил его, несмотря на очень серьезное сопротивление восточных патриархов. Может быть, его хитрость была довольно детской, но он пригласил их в Москву и подарил им такие дары, от размера которых у них глаза вылезли на лоб. Они там привыкли жить под турками очень скудно. А потом он поставил сначала подарил, а потом поставил вопрос о патриархстве. Они сказали, что не вместно. Он сказал: поезжайте по домам, но подарки оставьте в Москве". Папы два дня подумали и сказали, что вместно. Ну вместно и вместно и все. Так утвердилась московская патриархия. Все это может быть детские, так сказать, уловки, но провел тон эту -то операцию безукоризненно, совершенно. А до этого ну, автокефальная русская... А, а, нет, она была митрополией, митрополией Константинопольской патриархии. Да. Назначались два метрополита в Москву и в Киев. Они стали назначаться еще с конца 13 века. Ну, вот, когда стало ясно, что два центра уже, северный это Владимир и южный это Киев, то они стали начать двух митрополитов. А Калита переманил митрополита из Владимира в Москву. Он часто ездил к Калите, митрополит Петр. Калита был значительным человеком в церковных книгах. Они очень часто с ним беседовали, там, вернее, там, пили мед и так далее и тому подобное. Потому что чай пришел только в XVII веке в Россию. Из кяхты петр и умер в москве а новый митрополит приехал служить по старому и описал константинополь что он хочет перенести митрополитию кафедру из владимира в москву константинополь это было все равно они написали что они ему это позволяют и так москва стала религиозным центром еще далеко не политическим но уже религиозным центром ну так вот, если Романовы позволяли себе сочинять всякие небылицы про Рюликовичей, то уж большевики-то сделали из Романовых черти что. Из Михаила, что он умом не силен, из Алексея Михайловича, малоподвижного человека, он сидел в Кремле, малоподвижный, сколько он ездил на богомоле и был страстным любителем соколиной охоты, но это вообще с малоподвижностью плохо сочетается. Петр сифилитик, пьяница, садист. Про Екатерину умерла, пьянство. Про Петра Третьего – мальчишка, страдающий всеми пороками. Анна и Анна, но там действительно, там, там действительно что-нибудь положительное сказать совершенно невозможно. Потом идет этот действительно мальчишка страдающий всеми пороками Петр третий Елизавета любила пьянствовать мотовка страшная то есть просто паноптикум такой вот пьянец сифилитиков умственно отсталых и так далее уж на Павла Петровича бедного наговорили ну да у него не все было с нервами в порядке так до 42 лет его мама водила за престолом. Законный престол. 21 год не отдавал законный престол. И ему постоянно нашёптывали, что родная мать его хочет убить, как она убила его отца. Ну и чего бы ему с этого быть очень, таким как бы сказать, хладнокровным и... Уравновешенным. Да, и уравновешенным. С чего бы вдруг, откуда эта уравновешенность могла взяться? А то, что он блестяще знал всем языков... То что ему, король композиторов тогдашней Европы, Гайден писал, Ваше Величество, только с вами я могу обсуждать вопрос с потому что никто в этом ничего не понимает это сложнейший вопрос музыкальной теории до сих пор, и они обсуждали то, что он мальтийский кавалер и магистр мальтийского ордена, это все мимо а вот психопат абсолютно сумасшедший человек на троне и так далее и тому подобное но если говорить об их собственных лидерах. Сефиритик Ленин, садист Сталин, значит, получится то же самое, Шут Гороховый на престоле Хрущев, малоподвижный Брежнев. И они вот стали врать на этих самых предшественников, я говорю, что если так подходить, то ни одного нормального на троне не было. Но если мы посмотрим на другие династии мира, мы увидим абсолютно то же самое. Великих мало. Иногда даже думают, что лучше бы их вообще не было. но Пётр действительно был великий, ну, что с этим сделаешь, великий он был, но такого натворил. И сколько он сделал для России благого, и сколько он сделал для неё худого, и сколько он пролил крови, ну, невозможно никаких весов, чтобы сказать, что, что перевешивал. И Екатерина развратная, да, ну, такая особенность у нее была, такая она была женщина неудачной личной жизни. Ну что ж ты поделаешь? Но она была необыкновенным везунчиком, она присоединила без всякой крови всю Украину, всю Белоруссию, Литву, Крым, все северное причерноморье. Не слабы так, да, для одного управления. Ну ребят, зачем вы к ней полет, постель-то лезете? Ну, любил он выпить. Александр III Его пьяным никто никогда не видел. Государственными делами он занимался. И запойным он точно не был. Вот. Запойным он не был. И, как известно, в свободное время он проводил самым культурным образом. То есть, играл на духовых инструментах. Собирал маленький оркестрик. И играл на волторне, на Габое. Был, говорят, неплохим трубачем А вот это вот пристрастие? Дедовская и отцовская к парадам. Нет, совершенно нет. Абсолютно. абсолютно. Нет, вообще нет. это для него не существовало. Умер скоропостижно, нет, нет он умер не скоропостижно. У него с 1991 -го года резко обостряется хроническая болезнь почек них Вероятно, как. Я считал тот же самый Боткин, вот тот конкретный Боткин, в честь которого большевики назвали больницу, которая до этого он называл солдатинковской, он считал, что вот такое обострение развития болезни дала катастрофа в Борках, когда он держал крышу О, вагона да, да. на плечах, да. Это было действительно, Что, действительно необходимо? Бог, Бог его знает теперь, да? Ну да, но ну, кто знает, могло ее раздавить. С кем-то отошли вагона. И она стала проседать. Он принял ее на себя, но ну, кто знает, как, как чем это могло кончиться. Сейчас уже сказать нельзя. Скольки, скольки лет он ушел? Он не, не, не, не ну, он не родился, не родился в 1945 году, а в 1994 умер вот пятьдесят 1951 год. И последний год уже был очень тяжелый. Он осенью, как обычно, это у него было обычно, он поехал в Ливадь, но он уже понимал, что он не вернется, и в его он и скончался. Сказавши перед смертью, что ни в коем случае, чтобы Николай не ждал года траура, Порядки порядке исключения он позвал своего духовника Александра III и сказал, что траур... Придется прервать и обвенчать Николая и Марии Федоровну, потому что он очень сам хотел этого, но уже появились все признаки агонии, и он понимал, что он не доживет до этого обряда. Так что смерть он встретил очень мужественно, что тоже много говорит о человеке. Ильич, а вот основные его соратники насколько при его сыне. Победоносцев сохранял свой пост и ушел Победоносцев только в пятом году, он был уже человеком очень преклонных лет, он умер в возрасте 80 лет в седьмом году. Стало быть, ему было уже 78 лет, он попросил отставки с этого поста, но он оставался сенатором, членом государственного совета. И на картине Репина, на заседании Государственного совета, там вот, присутствует победонос Авиты. А, Витте? а Витте удержался до того же до 1905 года. После заключения Португальского мира Николай очень быстро его убирает в отставку, но Витты он не сохраняет никакие государственные посты, он вообще его исключает из государственной жизни. Катков. благополучно живает свою жизнь, но период его наибольшего влияния на государственные дела это конец 80-х. А затем происходит такая вещь. Московские ведомости, они стали самой распространенной газетой в России. Она имела наибольшее количество подписчиков, и даже у Салтыкова-Щедрина в его сказке о двух генералах, которые внезапно оказываются на необитаемом острове, они находят старый номер московских новостей там, на необитаемом острове. Но в это время начинает стремительно восходить звезда человека, который тоже начинался. с... Либеральных позиций, а потом перешел на позиции консервативные. Это Алексей Суворин. И Суворин начинает издавать газету «Новое время». И, безусловно, если говорить о человеке, на совершенно фантастического успеха, такого журналистского, это Суворин. Суворин перешит катков по всем позициям. Во время Первой русско-японской войны 1904-1905 года газета Суворина, как говорили, в неграмотной России имела тираж 1 миллион двести тысяч экземпляров. Это тираж, самый влиятельный тогда в мире газеты «Таймс», умноженный в 10 раз. Это фантастика. Суворин добился... Разрешение построить газетные киоски на каждой железнодорожной станции, на каждой железнодорожной платформе в пригороде. Вот эта сеть. И газеты развозились поездами в ближайшие пригороды. То есть электричка утром пришла, и уже продается вот сегодняшнее новое время. Вот эта сеть. Затем Суворин делает то, о чем вообще не догадался Катков, я считаю, что это тоже блестящий ход, абсолютно. Суворин подумал, а ведь у нас в России гимназия-то классическая, и посему с несчастных гимназистов спрашивают всевозможных плутархов, гомеров и прочих, то есть античных писателей. Они все переведены, бог знает в какие времена, переводы ужасные, Устаревшие, архаичные, а главные книги эти дорогие. И поэтому они их не покупают, а ходят в библиотеки, что увеличивает их неудобства. И Суворин выпускает массовые, тоненькие, дешевые серии. Плутарха по 20 копеек. По 20 копеек. То есть он... По безумно дешевой цене античной литературы, потом вся классика. Заодно это Маркс. памятник поставить. Да, заодно это надо ему памятник поставить. Это же фантастика. И я своего первого плутарха читал по Суворину. Я купил в бокинистическом магазине на Сретенке, я купил вот эти. Суворинские выпуски. Вып... Ну, конечно, Суворинские вы... Вы... выпуски, они стоили в советское время дешево. Вот своего перху, первого плутаха например, и первого Синеку, и Цезаря, война против Галов, и все, это были Суворинские книжки. Он наводнил ими Россию, и поэтому они в советских букмагах продавали совершенно спокойно, там никто не смотрел, что это издательство Суворинова, издательство газеты Новая Рима. Это стало настолько доступной литературой и освободило э, гимназистов. В губернском городе в одной библиотеке можно было взять Плутарха. Родители дали деньги, но он купил этот самый, он сдал, он отнес бакинисту, бакинист охотно берет, потому что за уже копеечную совершенно цену у него купит следующий гимназист. Не помню, у кого из э, русских, у Пшебышевского, не у русских, а у польских, у Пшебышевского. Да нельзя истрепанный Плутарх издания Суворина. Ну, потому что через руки там семи гимназистов прошел и уже, конечно, сильно потрепанный. Маркс пошел вот по такому пути, я имею в виду Адольфа Маркса, русского издателя, он издавал полные собрания сочинений русских писателей в переплетах и без переплетов, но переплеты он высылал в виде крышка, это было намного дешевле. А ты уже сам переплетаешь дома, купил переплетный пресс. Это все стоило, ну, абсолютно терпимые деньги. И Адольфу Федоровичу за это надо памятник ставить, сыкину надо ставить памятник Ивану Дмитриевичу за то, что он дал, ну, такую дешевую книгу деревне. Ну такую дешевую Пушкина, Лермонтова, Некрасову, ну уже за такие копейки. В твердых переплетах, в твердых переплетах. А Сворину вот за все это. Потому что он, издав всю эту античную библиотеку, он же на этом не остановился. Он начал издавать Шекспира, он начал издавать такими же книжечками, выпусками дешевыми и все такое. Все для гимназии. Нацию образовывали, ну, по сути. Что, нация, гимназию, да, да, вот, образовывали. Эти, вот эти три человека, я не знаю, все больше сделал для образования нации, чем эти три человека. Это же было бесплатно, подпишись на Ниву, и ты получишь как приложение. шесть собраний сочинений, как приложение. Да. Фантастика. Да, фантастика. Да.